Ох, всем привет! С вами Сэм. И сегодня... Ну, точнее, сегодня у нас уже вторая серия. Ну да. Короче, я думаю, этого летсплей у нас серии 30 будет. Потому что мы... Мы просрали все вещи. наш. Да опять. А, подожди, почему опять? Нет. Первые просрали. Ну да. Ну, именно в этом летсплее. Я думаю, все когда-нибудь просирали вещи. Ну, блин, ну, серьезно, упасть. Хотя, да, это очень частая вещь, когда -то... Это очень частая. когда ты все вещи просираешь. Мы ну, все вещи минусанулись у нас. Да уж. Как, Ну скажите, мне лучше погромче говорить? Просто мне кажется, что меня очень плохо слышно в микрофоне. Ну, как? У меня вообще микрофона нет, можно сказать. У меня вообще веб-камера, блин. А, ну да, видел такое недавно. Подожди, а может это я здесь и видел? Да, да, я это видел в прошлый раз. Почему эта собака не идет убивать? А, идет. Ой, минус задой овечка. овечка. Минус овечка. Ладно, давайте добывать тогда дерево. Ну, смотрите, подпишитесь на канал. Это вообще очень важно. Давайте я вот выложу уже один ролик. Сейчас вот этот вот ещё заснимем. Тоже выложу сейчас. И давайте... А, а, а, а вы на канал подпишитесь. Я вот, я вот для вас снимаю ролики, а вы на канал подписывайтесь. Как вам такая идея? Как вам такой расклад? А, ну или смотрите... Или вы заходите на этот ролик, вот смотрите его от начала до конца. Ну, вот реально, респект тем, кто до конца ролики смотрит, серьезно, прикиньте. И даже не перематывает, вообще не перематывает. Это вообще респект большой. Это же, не знаю, вот у меня есть некоторые друзья. Э -э -э ну да, друзья в дискорде один друг точнее и вот он меня, наверное, часто смотрит Нав наверное, я, -я, я не знаю вроде подписчик мой вроде, <wagon nuclear hacer sus> я не знаю я не знаю, ну серьезно ой, там, кажется, минус овечка была опять не повезло это я овечке Короче, давайте наконец-то делать себе инструменты хоть какие-то, ну, ну реально. Делать какие-нибудь инструменты. И вообще, чем-нибудь заниматься, а то мы фигней страдаем. А то мы ничего не делаем. Ладно, короче, давайте без матов вообще уже больше в роликах. Минус овечка чисто. Ой, какая овечка. С каких пор свинья это вещь? дождь пошел. А можно команду прописать? Нет, нельзя команду прописать. Фермершиль на домашнем бульоне Ролдон. отлично просто. Отлично у нас свинья получается, Вот бы. О, так мы можем сейчас с вами вещь ускорить. Деревяка, свинья застряла. Ой, я перепутала овечку и свинью уже. Одна овечка буквально нужна, но... Ну что, нет овечек, что ли? Это овечка? Нет, это курица. Блин, это курица, что? Овечек нет, серьезно? Ах, ты ж волк. Дурацкий. Ты... Где мои овечки? Ты спрятал, ты моих... Овечек куда-то спрятал. Ну и где они? из-за этого дождя лагает, реально. Ну, ну ничего, если я сейчас... Подождите. Ничего, если я дождь выключу? Ничего, ничего. Все, вы этого не видели. Дождя и так не было. Дождя не было. Не, просто реально лагает из-за дождя ну, ну, реально, ну. поймите меня лагает из-за дождя не так компьютер очень слабый а если еще и дождь у меня он так программа для записи или держит если там настройки немножко побольше сделал то тогда бы вообще лагало жестко а и так жестко Я сейчас всегда стараюсь вот так наносить его. Ритон. Ритон. А вот и овечка. Отлично. Хлоп. А затем у меня ресурс-пак стоит. Ну вы это, я думаю, уже давно заметили в прошлом ролике. Текстуры все такие не совсем обычные. Ну и все так далее, да. Сегодня я думаю, с вами будем развиваться в том, что мы сейчас переделаем все. Вот это мы оставим, ну, переплавили там можно. Так, давайте сейчас тогда почистим инвентарь от всякого ненужных вещей. Вот, скрафтим верстак, потом скрафтим кирочку. Скрафтим лодку. Вот это мы есть будем. Вот это у нас предметы. Инструменты и плюс мяч. Это у нас сейчас будет... Так, на кирочку уже собирали. Намечно собирали. Так, давайте на топор еще. На топорик еще. На новый топорик сейчас еще. На новую кирку. На новую кирку готова. На новый... Меч готово. На новый топорик готово. И сейчас на печку. Четыре есть. Еще четыре сейчас. И гладим. И давайте еще две штуки, чтобы, чтобы вылезти. И все равно не хватает. Вот... А что? Нет, нет, помогите. Ого, у меня 34. Пускай. Так, ну давайте, что я хотел сделать? Сразу делаем вот так. Кирочка плюс топорик. Готово. Кирочку заменяем. О, оставим кирочку. Ну, переплавим, что ли. Кирочки. Сделаем себе. Теперь.. Делаем меч. Тоже на переплавку оставим себе вот этот меч. Теперь вот такой арсенал делаем себе. Делаем и сделаем еще себе кроватку, ребята. Понадобится, понадобится. Так, ну вот наш арсенал. Клывем. Мы подготовились. Еда у нас есть на первое время. Ну что, можно серию заканчивать? Нет, я думаю, не, не надо. И еще думаю, ну, да. Кстати, у нас... И вы, кстати, подпишитесь на канал, если досмотрели до этого момента. Напишите в комментариях слово ПЕЛЬМЕНЬ. Вот э, проверим, сколько людей, во-первых, любят пельмени, а во-вторых, активные люди, которые подписчики, реально, подписчики только досмотрели, я думаю, до этого момента. Ну что, поделаем? Давайте музыку послушаем. Мою музыку take my horse to the old town road, my girl right to the cave, no Come take my horse to the old town road, my girl right to the cave, no more. I got in the back I the day my in the Ой, капец, эти звуки неприятные Они вообще, они уничтожили мою музыку а, mm -hmm. ah, yeah. вот, я думал, я думал, лагонетка минус. А, ah, помню такую территорию? Где-то видел видела Где-то. Когда играл со своим другом, который, по который познакомил меня с такой прекрасной штукой, как в Эде ФАЛС? Нет! Нет! Эти в Майнкрафте я, ребята, играю всего лишь каких-то два года. И забрасывал. Летом редко Ну, вообще ну, редко, не я довольно часто играл. Не, не играл, в принципе. Ютуб смотрел какое-то время, но это где-то где-то с 1 по 10 августа смотрел только Ютуб. Да, и этот. Да и вс лето 2020 года у меня просто Майнкрафта не было, понимаете? Ну понимаете такую вещь, когда у тебя просто Майнкрафта нет. И ты не можешь... Когда ты Майнкрафтер, но не можешь в Майнкрафт играть. у тебя его нет. И когда ты не знаешь, как его установить. И когда ты даже не пробуешь его установить. Когда ты не пробуешь его установить. Когда ты даже попробовать не хочешь. И не можешь. И не хочешь. И не пробуешь установить его. Ай! Ай! Ай! Я, я уже подумал, что он сейчас меня еще раз домашнет, поэтому Ай сказал. Ой, там что, два крипера? О, три крипера. Ну, нафиг. Ауч. А! Нафиг! Чего? Не. Пошел. Ах ты ж, иди-ка. Как прекрасно, Чист. Не знаю, мне пока что везет а там еще два крипера, серьезно. Не, ну иди ты в Иди ты в зомби. Криперы на меня идет. А -а -а -а -а, блин. Мы выжили ребята. Я не знаю, каким чудом. Мне просто повезло. Это наша вторая ночь. первую мы не прожили. Первую нас ожива... ожидали страдания ужасные. Вообще. О, кстати, после... Давайте после летсплея я вам солью эту карту. Давайте. После летсплея я вам солью эту карту. Давайте что-то побольше цели какую-нибудь поставим, чем убить друга. Например, добыть элитры. Аккуратно. Аккуратно. Второй паук. Um, um. Короче, давайте поставим кип инвентари. Ну, серьезно. Потому что так невозможно играть. Ну. Я не, не профессионал майнкрафта. Я, я, я, я честно, я признаю сейчас. Только сейчас. Я не хотела это говорить раньше. Я никогда не проходил Майнкрафт. Есть два крипера там. Боже я, я реально говорю, я признаюсь. Я... <клёх> <клёх> я никогда не проходил Майнкрафт. Дракона убивал, но прям проходил никогда. Никогда не проходил, ребята. Мне просто всегда это было скучно, ребята. Ну, серьезно, это скучно. Это скучное дело. Ну, ладно. Давайте... М -м -м, давайте будем... А вот за все время, ну, серьезно, никогда не проходил Майнкрафт. Я играл в Майнкрафт, но не проходил его. Никогда, серьезно. Вот играю я. Ребят, скоро стукнет три года. Серьезно. Через четыре месяца стукнет три года. Даже меньше, ребята. Серьезно, через три месяца. Через три месяца восемь дней стукнет три года. А, кстати, вы спросите, почему я не говорю? Да я как-то и забыл. Я и забыл про то, что надо разговаривать с вами. Ребята, короче, давайте вы подпишитесь на канал, а я буду дальше продолжать записывать ролик. Если вы хотите, чтобы канал... Не, ну это 100% то место, где я был, только что. Ну вот же, да, это оно. Так, только теперь надо в какой определиться, в какой я стороне был. Ну да, я где-то тут был. Примерно немножко осталось. Ой-ой. Ну.. мой опыт, мой опыт сваливаю и сваливаю с этого города, сваливаю с этого города, вообще далеко, лайк за закат, лайк за закат, реально, посмотрите на этот, это закат или восход, восход, восход, наверное, да. лайк за такую красоту, реально, лайк на видео, это. не, давайте 50 просмотров, вот так тогда. Вот, да. я пойму, что вам нравится этот контент, есть 50 просмотров не будет! О, горите в аду. А чё за фигня? А ч так? Ладно, пропустить. Это прикол. Что? В смысле? Это дерево уже не.. Лайк! Лайк и 50 просмотров. Сразу две вещи. Прикольно. Прикольности в этом видео. Достойный лайк Прикол. У-у-у-у! Мы все деревни нашли, ребят. Это вообще круто. Ребят, а если вы этой кузнице, то куда... То я... То, то тысячу подписчиков до лета. Кузница есть! То подписчиков до лета. Чем... Это было шутка. Нет, ребята, я не готов к этому тысячу подписчиков до лета. Я триста вообще так если вторая кузница есть, я умираю. А, чего? Ладно, шутка. Это шутка тоже. Это тоже шутка. Я не готов к этому. Ребят, это вообще круто. Так мы, мы заживем в этой деревне. Чего возле моря прикольно очень Опять забагованная, правда? Ну, ну да, блин, упавший, упавший, да, реально упавший. серьезно. Возле земли, блин, вот эта кузнец. Вау. И, и, у нас железо есть, вообще, круто, ребята. Ха. Раз, два квеста выпало не ожидал эту деревню встретить, найти. Встретить, да. Встретить. Короче, лайк за деревню. Лайк за три чуда в этом видео. Так. Ну что ж, я думаю, заканчивать. Давайте назовем этот ролик Нашли деревню. Развились и нашли деревню. Ну ладно, нашли деревню с кузницей. Вот, все. И, и лайк. Лайк ставите обязательно. Обязательно. И, короче, ну я думаю, всем пока. С вами был я, Сеф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!